I don't know. Вообще, вообще, что происходит, у кого, ребята, Саня красава. Я передавал Сани тоже он красава, и Кирилл тоже красавчик. От души, ребята, кто залетал на фристальчик. на сто 207 ребята, души. Спасибо всем, кто топает да, здесь. А мне привет, можно? Тебе привет, Кустик. От души, ребята, Андрей или Русик. Глафира, тебя с вами привет, все, кто с нами зажигал. Маркиз, привет, привет всем, кто узнал. В Рюнглии холодно, в Якутии так-то вот тоже Ребята, пишите о а и Максим и Олеше, пишем комментарии Кто откуда тут будет, зачитаем сразу, зачитаем будни Марсель, красавчик, пишет мне От души, ребята, вас 269 же. Привет всем, жанр, что-то вижу, топаю Пенза, валит пенза, от души на ю-ю, Навалил дрим, навалил простоту Красава, бро, от души за ТикТок Здорово, Владивосток, с нами, ребята Самара на связи, Самара, ровно папа, детка, опа я не знаю, как кокетка Решит со мной из Казахстана семейка Привет всем, хакар От души, ребята, Кузбасс на связи Упас с нами, Опа, опа, Я не знаю, как меня занесут сюда Иркут на связи, ребята тут с нами Опас... Привет, откуда ты, тебя не знаю Привет, привет Привет, не видел, тебя ни разу ну, не попадалось ко мне в рекомендации. Привет, привет, всем, ребят Ты откуда будешь? Питер Питер Питер Кетка, ребят, привет всем так я секунди МСК.